Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. сегодня черная пятница Выложили на продажу довольно-таки Некислое количество танчиков Среди которых есть Т-55А И я бы остро не рекомендовал Приобретать данную машину ребятам Которые имеют среднюю статистику по победам не сильно скилловые игроки Уж тем более не рекомендовал бы начинающим Вроде бы казалось бы 8 тысяч просят за девятку Премиумный танк Это классно, это прикольно Но машинка настолько неиграбельная и неживучая В руках среднестатистического игрока, что уж поверьте мне на слово лучше доложить тысячу голды и приобрести себе К-91 Кто-то скажет, ГСН ты сравниваешь несравнимые вещи, ты сравниваешь средний танк с тяжелым танком но ребят, для среднестатистического игрока, а уж тем более для новичка, машина должна быть по максимуму живучая. Вот К-91 куда более живучий на 9 уровне чем Т-55А Акула Т-54Е2 которую я поставил на первое место в топ 3 среди всех вот этих танков Намного живучее, чем 55 а Короче говоря, ребят, мое скромное мнение, машина для новичка она должна быть с таким запасом прочности, я имею ввиду не ХПшку, а запас прочности по удержанию соперников и, соответственно, их снарядов, чтобы максимально долго продержаться в бою. Если машина этим не обладает, она просто не предназначена для новичков и для средняков. Для скилловых, да, окей, вопросов нет, но опять-таки, скилловики тоже любят подольше пожить насколько я знаю, для того, чтобы средуху побольше понабивать, как минимум. Особенно, если скилловики еще и статистами параллельно являются. Короче говоря, ребят, вот такая вот петруха получается, что Т-55А, который мне достался абсолютно бесплатно, порадовал меня лично э, в моих руках исключительно тем, что достался мне бесплатно. Достался мне на халяву из контейнера. Вот и все. А во всем остальном машинка меня особо не успела порадовать. Я покатал на ней. У меня есть Обзор на данную машинку, на первые катки. Вот здесь вот наверху в конце видео я обязательно добавлю. Но, ребят, расхваливать то... Чего не хочется расхваливать, а уж тем более советовать покупать вам за вашу кровную голду те танки, которые в ваших руках, скорее всего, будут отыгрываться не очень хорошо и будут расстраивать вас, а не доставлять вам удовольствие. Я ни в коем случае не хочу и не буду никогда. Вот если вы за честные обзоры машин средними руками, если вы не хотите смотреть на то, как супер классный игрок, обалденный, с огромным количеством подписчиков, показывает вам машину во всей красе, а вы ее потом покупаете за свою кровную голду, лду. И у вас идут слезы из глаз, а иногда даже кровь из глаз брызжет, потому что отыгрывать на данной машине у вас просто физически не получается. Так классно, как это показывал супер-мега-скилловый игрок. Вот тогда подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику в правом нижнем углу. И я обещаю вам исключительно честные обзоры на танчики средними руками. Я буду показывать вам, вам машины такими, какие они есть. Я буду показывать вам товары в магазине исключительно Такими, какие они есть на самом деле Меня никто не проплачивает, меня никто не покупает Я ни на кого не работаю Я сам по себе Итак, ребят, что по подвижности? Подвижность у машинки, в принципе, как для среднего танка, вполне такие себе даже нормальные. Здесь у меня вопросов абсолютно никаких нет. Время сведения, я бы не сказал, что хорошее, оно просто терпимое. Вот просто его можно вполне спокойно воспринимать, вполне спокойно терпеть. Не более того, вы не будете супер классно и супер быстро сводиться, как вам бы этого хотелось. Но в целом выцеливать танчики вы успевать будете. Что касается времени перезарядки. Время перезарядки действительно очень приятное, очень классное. Тут цепляться действительно не к чему. Я от него получаю удовольствие. Вопросов нет. Но получать удовольствие на машине с классным КД, при этом будучи абсолютно картонным и не кидающим, как для девятки, какого-то мега урона, ну, я бы сказал, не сильно хорошо. В целом кататься по карте достаточно достаточно. Носиться за кем-то, преследовать того же Т-49, мне селенок хватает. Что касается всего остального, ну, как бы, не знаю, на любителя я бы так это назвал. Безусловно, в 46 го пробить как бы вообще не проблема по одной простой причине, потому что он на уровень ниже и особой броней на своем уровне не отличается. Вот этого товарища косанул исключительно, потому что психанул и хотел бросить как можно быстрее в него шот для того, чтобы подранить товарища. Но, к сожалению, как есть, так есть. Рандомный рикошет. Редкость огромнейшая. И не советую вам рассчитывать на то, что так будет постоянно. Вообще, ребят, сколько я на нем не играл, нагибать на нем у меня не получалось ни разу. Вот прям совсем ни разу. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что легкие танки в принципе не мое. Я люблю тяжиков. Тяжиков, которые более живучие в бою, которые позволяют вам как можно дольше продержаться, ну а здесь же абсолютно этим и не пахнет. При этом всем, ребят, каким-то чудным образом у меня сейчас получилось сделать три фрага на этой машине. И я ни в коем случае не хочу сказать, что машина сама плоха собой. Нет, она не плоха. Она просто требует сноровки, она требует умения на ней играть. Если вы понимаете и чувствуете, потому что вы сейчас видите на экранах, что отыгрывать данную машину у вас получится, ну тогда возьмите ее и радуйтесь тому, что будет у вас в ангаре вот этот конкретно аппарат. Четыре фрага. Я отыграл, я бы не сказал, что просто супер хорошо. Мне повезло и с уровнем подготовки соперников, и с тем, что ребята-союзники меня поддерживали. По результатам 3036, ну будем говорить 3040 единиц урона, 4 фрага, знак классности второй степени. По результатам фарма, с учетом премиум аккаунта, ребят, мы имеем восемь с половиной тысяч. И я считаю, что это очень классный показатель. Здесь спорить не буду, но и бой, ребята, был, я бы сказал, нестандартный для этой машины. Вы не будете, вот прям сразу вам говорю, во всех боях делать по 4 фрага и носить по 3000 с копейками единиц урона. 2, 2,5, да, окей, вопросов нет. 3,5 это уже, но ну, я бы сказал, прям совсем потолок-потолок, если вы средний игрок, такой как я. Что касается урона в команде, то в команде по урону заняли законная треть место нас переплюнул из 8 но ну и честно говоря я бы сказал что не сильно этому удивлен ну что ребят это был абсолютно честный не то чтобы обзорчик, а просто за цен по Т-55А, чтобы показать вам, как эта машинка играется в средних руках. Ну и, соответственно, чтобы вы понимали, а нужна ли она вам за тот ценник, за который сейчас в Черную Пятницу ее продают. Если вы за честные обзоры, ребят, подписывайтесь на канал, приходите чаще. Я буду показывать вам машины такими, какие они есть. И еще, если вы за честные розыгрыши, а не пальцем в небо, вот по ссылочке вот здесь вот наверху Переходите на видео и смотрите информацию по поводу розыгрышей, которые я планирую проводить. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия.